Объект номер, SCP-414. Класс объекта, Евклид. Допуск, уровень 2. Описание. Объект представляет собой небольшой молоток для забивки гвоздей. Молоток был найден в 6 часов 59 минут вечера, в среду 3 апреля 1985 года. Изучала катакомбы под Парижем, когда она наткнулась на могилу недавно растерзанного исследователя который был опознан как муж, пропавший из всего несколько минут назад. Объект был найден в руке растерзанного тела. Тело было покрыто железными пиками, вбитыми в конечности, и крупными рассечениями, замеченными на лице и шее. Зараженные рваные раны покрывали нижнюю половину жертвы, которая была отделена от верхней половины. Особые условия содержания, Объект должен быть погружен в жидкий азот, в запертом сундуке, содержащемся в герметичном помещении. Опыты показали, что объект позволяет пользователю чувствовать эйфорию и непрекращающуюся тягу к объекту. Если пользователь мужского пола окажется в пределах 20 футов от незащищенного воздушного пространства, объект оглушает хозяина и разрывает сосуды в ушах субъекта. Завладевание объектом приводит к немедленной смерти разрыванию на части и проникновению молотка в организм, поглощая тепло субъекта. Неизвестно, зачем объект хочет, чтобы его взяли, и почему он жаждет тепла. Нарушение считается случившимся, если температура внутри сундука превышает 77,2 Кельвина минус 195,95 градуса Цельсия. Объект 414 двигается в направлении людей и или центра тепла. Ремонт контейнера должен производиться женщиной и должен быть утвержден с генералом отдела.